Всем большой привет, на связи Мила Колоколова и по вашим заявкам сегодня выкладываю очень интересное видео об инвестициях в драгоценные металлы. Вы меня долго спрашивали, какие еще есть варианты пассивного инвестирования, чтобы один раз что-то купить, вложить деньги и дальше просто получать прирост на вложенный капитал. Так вот, есть такие стратегии, это инвестиции в покупку драгоценных монет, золото, серебро и в этом есть очень крутой специалист Иван Крупин, он выступал на одной из моих конференции. именно это выступление сейчас я вам выложу. Надеюсь, что вам очень понравится. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите это видео. Ну а для тех из вас, кто хотел бы получить больше информации о том, куда еще можно выгодно вложить деньги, обязательно получите мое бесплатное видео о трендовых стратегиях инвестирования. Давайте инвестировать вместе. Когда вы посмотрите это видео, обязательно оставьте комментарии под этим видео, насколько вам понравилась эта стратегия, насколько вы считаете ее перспективной. И вообще, хотелось бы вам иметь в своем инвест-портфеле несколько драгоценных монет. Серебро или золото, что вы выбираете? Почему вообще актуально инвестировать в драгметаллы? Во-первых... Как мы все знаем, что и ну, все э, группы вот этих элитных металлов, золото, серебро, платина, платье, это исчерпаемый ресурс. Вот. Он используется в различных отраслях экономики. Э, это как медицина, как микроэлектроника, то есть все контакты вот в ноутбуках, в телефонах, чтобы они не окислялись, э, используется серебро. С каждым годом ресурс добывается и добывается, его добывать становится все сложнее. Соответственно, затраты на добычу тоже возрастают. Ни золото, ни серебро не подвержено коррозии. Соответственно, если мы там хоть и закопаем, хоть через тысячу лет отроем мы его. То есть он как блестел, так и будет блестеть. То есть поэтому сейчас очень много копателей, которые ходят там все по полям, собирают, там копают, клады ищут. Вот. Золото, оно котируется как в рублях, так и в долларах. То есть и в любой точке мира. Есть и ломбарды, есть и банки, то есть все правительства, э, эти золотовалютные резервы свои хранят э, и в золоте. То есть у нас Россия с 90-х годов, по сути, была страна банкротом, у нас было всего 20 тонн золота, а на данный момент у нас 1890 тонн золота. То есть э, как бы там э, на наше правительство что ни говорили, но все-таки пытаются они сохранить наши с вами денежки и вкладывают как раз таки в драг металлы. И золотовалютный запас у нас шестое место в мире занимаем, там пятое, шестое с Китаем делим. На первом месте Соединенные Штаты, у них 8,5 тысяч тонн. Вот. Ну, надежный способ защиты инфляции, капитала от инфляции и колебаний валют, э, так как золото ну, тысячи лет использовалось, то есть были серебряные рубли, то есть у нас по сути бумажные деньги то появились довольно-таки недавно, то есть там буквально 200 лет назад всего. Вот, а до этого наши предки использовали в основном золото и серебро э, как меру стоимости. Вот, э, можно посмотреть на график с 2006 года по 2018. Это э, изменение цен на золото в рублях. То есть, как мы видим, э, с, ну, то есть, если мы график этот растянем то есть, э, до 90-х годов и уйдем еще дальше, то есть золото постоянно растет. То есть, Периодами, конечно, есть колебания э, падений, но в долгосрочном периоде все-таки золото оно, э, имеет потенциал роста. Также по серебру, то есть э, в сравнении золота и серебра, они растут примерно одинаково. Просто серебра у нас э, объема металла на планете больше, соответственно, как бы и металл этот стоит дешевле, так как э, объемы добычи выше. Вот, и добывать его легче. Также платина. То есть мы видим, что вся элитная группа металлов драгоценных, она растет. То есть и растягивать график мы будем там хоть на 100 лет. То есть в год как минимум там на 2-3% металл будет расти. Но мы не берем колебания, которые вот краткосрочные. То есть мы смотрим именно на долгосрочную перспективу. И вот на палладий тоже график. То есть все драг-металлы в долгосрочном периоде имеют хороший рост. Соответственно, вот на следующем графике можно сравнение золота с инфляцией за 20-летний период увидеть. Как мы видим, за 20 лет, это мы не берем только 20-летний период, это такая стабильная Россия ее назовем, потому что если мы будем брать 90-е, когда инфляция вообще зашкаливала, там были тысячные проценты инфляции, то у нас получится, что картина-то будет печальная. То есть И вот мы берем вот, 20-летний период, у нас инфляция рубля за 20 лет составила 323%. То есть в год рубль дешевеет на 16,2%. Доллар, ну, как бы по сравнению с рублем, конечно, более стабильная валюта. То есть хранить сбережения в долларе, как ни крути, все равно выгоднее. Но тоже инфляция присутствует. 45% за 20 лет. То есть это доллар среднегодовая инфляция доллара составляет 2,2%. А золото за это же время, то есть, ну, мы сейчас золото так грубо скажем, что золото, но вообще это и золото, и серебро, и платье на платье, они примерно у всех по графикам можно было наглядно видеть, растут. Вот. И золото за 20 лет среднегодовой рост составил 8,2%. То есть даже если мы просто покупаем металл, мы как минимум э, оберегаем свои капиталы от инфляции, а как максимум еще и приумножаем. Вот. Ну, какие металлы вообще покупать? Вот, получается, виды металлов, которые сейчас доступны, мы не берем, которые радиоактивные, вот, но золото, серебро, платина, паллади. То есть его можно купить там, слитками в банках, можно купить как фьючерсы, вот. можно купить там, слитками, можно монетами купить. Ну и вот по формам. То есть можно купить в ювелирных изделиях, можно купить в слитках, можно открыть обезличенный металлический счет, можно открыть счет ответственного хранения. но ну, У нас в России такое не практикуется, это в основном иностранная практика. Вот. А можно купить монеты. Ну и, соответственно, вот сейчас по формам металла более подробно. Вот ювелирные изделия. вот У всех у нас есть цепочки, кольца, э -э, там браслеты. Э -э, они все сделаны в основном, в основном из 585-й пробы. Вот. Ну и стоят они, конечно, то есть... Э -э, Наценка производителя просто зашкаливает. То есть если по металлу там, возьмем цепочку, в среднем цепочка стоит там, ну, в районе восьми тысяч рублей по металлу. Вот. А продают ее там, ну, за космические деньги в сравнении со стоимостью самого металла. Вот. Можно открыть металлический счет, но по факту у нас отсутствует сам физический металл на руках. То есть это просто бумага, так называемое бумажное золото, которое хранится в банке на счету. Вот, и в случае, если, вот как тут упоминали уже про банки, у которых отбирают лицензии, э, которые, ну, которым Центробанк вводит временную администрацию, то есть вы можете свой металлический счет просто потерять, потому что он банально э, не включен в систему страхования СВ, это агентство по страхованию вкладов. То есть если у нас депозиты застрахованы государством на сумму, там полтора миллиона рублей грубо, вот, то металлические счета... Э, страховки не подвержен, то есть, э, то есть вот это тот самый риск, о котором мы говорим, вроде бы купил металл, а все равно риски присутствуют, то есть э, куча каких-то э, чрезвычайных ситуаций можно, конечно, и потерять. Вот. Также металл можно купить, ну, в основном про золото сейчас будем говорить, то есть э, можно купить в слитках, но все слитки, они облагаются НДС, то есть вы придете хоть в банк, хоть в какие-то инвестиционные компании, с вас э, при покупке взымут НДС. В размере 18%. И все слитки, они именные. На каждом слитке пронумерован э, номер, и на каждый слиток идет паспорт. И без этого паспорта, если в случае там, ну, Паспорт это бумага, которая там, потерялась, там, ну, много факторов, которые могут возникнуть. То есть слиток этот потом будет проблематично продать. Вот. А монеты то есть, это тот же самый металл, э, тот же самый вес. Ну, немножко разрисовка разная, но. Суть одна и та же Монеты НДСом не облагаются То есть это в случае, так же как и со слитками Это физический металл, который у вас на руках и, ну, Храните вы его там либо в сейфе, либо там закопаете Это уже кто как решит вот. И монеты выпускают в основном от 900-й пробы То есть у нас в современной России выпускают монеты 925-й пробы и 999-й То есть это по сути чистый металл Вот так выглядит э, золотой слиток Банка России, то есть у него, как можно видеть, э вот, слиток мерного золота есть, то есть именной сертификат, по сути бумажка, но вот без этой бумажки этот слиток э ну, ни один банк не примет. Вот. А так выглядит вот, э инвестиционная монета. То же самое золото, но э нет никаких именных сертификатов. есть э Сертификат на монету есть, но он не именной, он... Э то есть сертификат там, с 2007 года подойдет спокойно к монете 2018 года. Соответственно, на стоимость монеты он никак не влияет. Соответственно, монету продать можно и без сертификата. Вот. Ну, мотив приобретения. То есть э, можно приобретать как слитки, так и монеты. Но, соответственно, вот при покупке слитков мы попадаем на НДС. А 18% НДС – это как минимум вот по росту золоту среднегодовому – это 3 года. Вот. Ну, на монетах мы, соответственно, экономим. То есть… Э, Монеты можно, ну, вообще возьмем металлы. это как инвестирование, как коллекция. Монеты сейчас у нас в стране очень много э, нумизматов так называемых, э, которые собирают и коллекционируют э, монеты. То есть э, собирают не только из драгоценных металлов, но и недрагоценных металлов, то есть тут э, кто что. Вот. Ну и как подарок очень часто берут, потому что монеты они все уникальные. Вот. Ну по видам монет, вот, монеты делятся на два вида, это инвестиционные и памятные. Инвестиционные монеты, они выпускаются большими тиражами, они востребованы в любой стране мира, потому что их стоимость приравнивается к стоимости металла, то есть стоимость монеты напрямую зависит от текущего курса на тот металл, из которого изготовлена эта монета. Цена зависит и дорожает в кризис, то есть особенность инвестиционных монет, монеты дорожают в кризис, вот как вы упоминали. 2008-2009 год, когда все массово приходили, там, затаривались, кто машины скупал, кто квартиры, кто телевизоры там, по несколько штук. То есть Я вот лично наблюдал, как там хрупкая девушка два телевизора в машину тащила. Вот. То есть И инвесторы, чтобы сохранить свои капиталы, они вот в кризис начинают скупать золото. И, соответственно, предложение -то на рынке больше не стало, а спрос повышается, соответственно, цена растет. Это памятные монеты, ну, противоположность, по сути. То есть очень маленькие тиражи. У нас в России это примерно там, 3000 штук, то есть есть и больше, конечно, тиражи, но в среднем сейчас вот в основном выпускают в 3000 тиражи. А 3000 тираж на 150-миллионную страну, это, ну, то есть несерьезно. Вот. Ну, востребованы внутри страны эмитента, то есть российские монеты в основном, конечно, собирают в России. То есть есть, конечно, кто собирает иностранные монеты, но э, людей таких... Во-первых, с экспортом из страны это ну, вопросы возникают на таможне. То есть если большую партию вывозить, то вопросы возникнут у органов. Вот. Ну, имеют высокий коллекционный спрос. То есть памятные монеты они в меньшей степени зависят от стоимости металла, потому что коллекционный спрос, ну вот 3000 тираж у монетки, она в цене будет расти. Ну, там, дальше в презентации будут примеры. Ну, в среднем 25% годовых растет из-за того, что э, предложения на рынке с каждым днем все меньше и меньше, а коллекционеры, которые хотят купить, то есть э, у кого-то денег не было на момент выпуска монеты, у кого-то еще там какие-то э, обстоятельства, то есть и когда коллекцию начинают пополнять, соответственно, 3000 человек купят монету, а кто-то купит и по 2, и по 3, соответственно, цена расти будет именно от э, дефицита. Вот. Ну и дорожает во время роста экономики страны, потому что ну, во время кризиса у коллекционеров банально нет денег, чтобы они инвестировали в свое хобби. То есть, поэтому, когда в стране все хорошо, у коллекционеров все хорошо, ну и, соответственно, начинают пополнять свои коллекции, и создается вот тот самый дефицит монет этих, и растет цена. Вот. вот так выглядит инвестиционная монета. Можно посмотреть вот с 2007 года на стоимость монеты, как росла. Соответственно, примерно, то есть вот был момент здесь падения золота, но монета, она в это время в цене почти ничего не поменяла. Вот, соответственно, сейчас цена такой монеты стоит 23 тысячи рублей. По, по металлу эта монета стоит 21 800. То есть, грубо говоря, затраты ЦБ на чеканку этой монеты вот составляют там... Э, ну, плюс э, маржа... Э, продавца плюс затраты ЦБ, то есть, грубо говоря, 2-200. Ну и вот э, среднегодовой рост за 10 лет – это 15% годовых. Но, естественно, эти деньги, вот как я уже упомянул, они в момент э, закрытия сделки будут происходить, то есть в момент продажи. То есть они будут храниться и просто наращивать капитал, стоимость капитала. Вот э, это советская монета, в принципе, тоже инвестиционная, но их уже не чеканят. Вот. Но э, по динамике роста примерно то же самое Хотя вот эта монета из 900-й э, пробы То есть победоносцы у нас 3 девятки А здесь золото 900-й пробы Но рост у монеты тоже 15% годовых Но вот это серебряные монеты уже пошли, трехрублевки Тоже инвестиционные монеты, очень большие тиражи То есть вот полмиллиона тираж вот, но э, серебряные монеты, ну, вот именно инвестиционные, не рекомендую я покупать, потому что стоимость металла в монете в этой 950 рублей, а рыночная стоимость 1700. То есть, соответственно, э, продать ее по рыночной стоимости это можно, но все-таки инвестиционная монета, она должна приравниваться к металлу. Вот, э, поэтому э, то есть цена покупки должна быть гораздо меньше. То есть, если мы покупаем золотого победоносца, то ну, при стоимости монеты в 23 тысячи рублей и стоимости металла там, 21 800, соответственно, там тысяча рублей на золотой монете и там тысяча рублей на серебряной, но это несопоставимо, потому что здесь получается, грубо говоря, в два раза невыгодно покупать. Вот, э, ну, тоже российская монета, вот один год она чеканилась, миллион штук тираж, тоже 900-я проба, примерно 11% годовых у нее по росту. Вот, вот теперь вот пошли памятные монеты. То есть у монеты очень маленький тираж. То есть в 2013-м монета, вот мы берем пятилетний период. То есть инвестиция, как ни крути, она долгосрочная. То есть за год ну, довольно-таки сложно подобрать такой пакет, чтобы он вырос и можно было зафиксировать хорошую прибыль. То есть инвестиция в драг метал это все-таки долгосрочная инвестиция с ну, довольно-таки минимальными рисками. Ну и вот за 5 лет, то есть. Рост монеты составил 140%, это среднегодовой рост 28%, то есть тоже поискать надо такие еще. Вот здесь реально пассивный доход, ну то есть как пассивный доход, имеется в виду пассивные инвестиции, то есть купил, положил и забыл, то есть хоть закапывай, хоть что-то с ними делай. То есть вот еще памятная монета, то есть памятных монет их очень много, я сейчас для примера так небольшую выборку покажу. То есть э, за 7 лет вот, э, монета, очень интересная, 50 лет первого полета человека в космос, посвященная Юрию Гагарину. То есть за 7 лет монета выросла на 170%, среднегодовой рост 24% составил. Но опять же, вот, э, памятные монеты, вот я к чему и говорю, что э, цена по металлу у монет что у инвестиционных, что у памятных одинаковая. То есть и вес монеты одинаковый, но в памятной монете растет именно коллекционный спрос. Соответственно, инвестировать в памятные монеты, оно выгоднее, но э, ликвидность будет немножко страдать, потому что инвестиционные монеты можно спокойно, там, буквально ну, там, полчаса времени потратить, либо отнести в банк, либо отнести в ломбард по металлу, и будет не сильно жалко, но вот памятную монету уже придется реализовывать именно на рынке коллекционеров. Вот. Еще одна очень интересная монета, то есть у нас страна чтит своих героев, вот, и в органах у нас на подарки между собой не скупятся, поэтому вот 200-летие внутренних войск монета за 7 лет, то есть монета с Гагарином, Гагарин показывал 24% годовых, эта монета показывает 55% годовых, то есть за 7 лет выросла в два раза больше. Соответственно, ну вот тут э, не угадать. Вот тоже интересная монета. За три года выросла, то есть э, на 245%, среднегодовой рост составил 80%. Ну, вот, за два года тоже можно посмотреть, но уже то есть, цифры будут не такие. То есть, ну и покупать тоже надо с умом. То есть, иногда создается такой ажиотаж на рынке, что то есть, вот, проходил саммит э, ASEAN э, в Сочи, и большая часть этих монет ушла на подарки, участникам соответственно на рынок ну, в момент выпуска попала небольшая партия вот и создался ажиотаж вот но ну, как рынок насытился монетами то есть либо это уже участники продавали либо просто чеканили партиями не ну, разом выпустили в оборот соответственно вот можно и потерять то есть нужно инвестировать тоже грамотно вот, вот эта новая монета в этом году выпущена в январе, то есть э, Центральный банк не успел отчеканить заявленный тираж полторы тысячи штук, он отчеканил всего 150, вот. и, соответственно, вот на 150 монет в первый месяц цена была 50-55 тысяч рублей, вот. а когда э, Центральный банк выпустил в обращение оставшуюся часть монет, цена сразу упала. просто. Я вот прогнозировал на эту монету цену в 15 тысяч рублей, но вот, э, с неполностью выпущенным тиражом вот, получился такой вот ажиотаж на рынке. Ну и плюс еще выпущена она была к такому событию, что у нас э, почитателей творчества Высоцкого довольно-таки много, и на подарки монета расходилась хорошо. Вот тоже интересная монета. Вот э, такой у нас был банк, Смоленский банк, в 2014 году обанкротился. У него забрали лицензию, и вот 3111 монет лежит до сих пор в агентстве по страхованию вкладов этой монеты, то есть сейчас э, рыночная цена этой монеты 6 тысяч рублей, но как только цена на торгах на эту монету в СВ э, ну, будет разумная, то, соответственно, эту монету губят и почти две трети тиража сразу выплеснется на рынок, соответственно, цена упадет и просядет, ну, по прогнозам вот как раз-таки до 200-2500, потому что две трети тиража разом на рынок выкинуть это будет, но ну, колоссально. То есть, вот ну, также существует рынок подделок сейчас э, по улицам очень часто ходят всякие там цыгане не цыгане э, там, дворники не дворники то клад нашли то есть у всех очень красивые истории там рассказывают То кто-то приехал там воевал там на донбассе где-то еще то есть приехал, вот там от бабушки осталось в саду нашел вот рассказывают очень интересные истории и пытаются вот э, продать копии вот ну копии сейчас в основном, это китайские китайцы сейчас делают копии ну, просто высочайшего класса. Человек, который в этом не разбирается, он то есть, даже не отличит копию от оригинала. То есть тут нужно уже навыки какие-то иметь. То есть, ну, чтобы вот, эм, не купить, так сказать, и не, не нарваться на мошенников, нужно вот покупать только у проверенных продавцов. Можно это делать в банках, но в банках, э, то есть банкам неинтересно заниматься. То есть им выгоднее кредит дать, чем монетку продавать. То есть у них там маржа с монетки будет там, 500 тысяч рублей а им для этого нужно там столько сотрудников, то есть и кассиршу, там, э, чтобы она побегала там, и до сейфа. Вот, ну, то есть приходишь монету покупать, это банк встает сразу, там, касса на, на полчаса, на час, пока это все реализуется. Вот. Э, ну, стараться избегать оплаты вперед, потому что ну, то есть лучше вживую покупать, и лучше с кем-то, если не профессионал. То есть копии продают, вот даже в Сбербанке у меня была ситуация покупали монеты, в МИАС специально ездили, купили монетки, приехали уже домой, начали смотреть, оказались копии. То есть купили, то есть у меня в голове вот такая картина была, что если я иду в банк, то у меня какая-то уверенность, то что в банке не, мож, ну, не может быть копий никаких. То есть, ну вот по факту получилось, что какой-то человек пришел, продал в Сбербанк копии, а квалификация кассир там, но оставляет желать лучшего, соответственно, они приняли эти монеты, ну и все монеты разошлись по коллекционерам, вот и то есть уже там последняя партия, которую вот забирали, то есть только выяснилось, и вся цепочка потом это пошла. Есть... Ну и подделывают в основном дорогие монеты, конечно. То есть э, подделывать дешевые монеты ликвидности никакой, а вот дорогие, которые стоят там по 200 тысяч долларов, по 400, по 500, то есть э, там стоимость металла небольшая, а вот... Э, Коллекционный спрос там просто зашкаливает, соответственно, вот, э, старые и дорогие монеты очень хорошо подделывают, то есть там люди могут и год ее делать, соответственно, чтобы э, продать. Вот. Ну, если цена монеты сильно отличается от рыночной, либо дешевле металла продают, то тоже, соответственно, много вопросов возникает. То есть э, золотые монеты дешевле металла продавать явно никто не будет, потому что отдать монету по металлу в тот же ломбард, в тот же банк, проблема никакой не составляет. Ну и чтобы э, хоть как-то то элементарно узнать копию или, или оригинал, то есть э, можно повешать монету. То есть э, у всех монет уникальный вес, подделать его почти невозможно. То есть нужно делать либо, либо из того же металла, вот, либо будет сильно отличаться вес. Вот. Ну, хранить монеты, то есть э, монеты, на которых... Появляются царапины, особенно на пруфовских монетах, которые полированы. То есть если на монете появилась царапина, то это сразу там, минус 10-15% от стоимости вылетело. Вот, то есть нужно очень бережно хранить. Ну, либо покупать монеты, которые uncirculated, которые не полированы, которые можно и друг к другу э, сложить, вот, чтобы меньше заморочек было в хранении. То есть э, хранить можно как дома в сейфе, так... Э, можно просто под подушкой хранить, можно закопать, можно в банк отнести в ячейку То есть в Сбербанке стоимость аренды ячейки там, минимальная от 34 рублей в день То есть это примерно 12 тысяч рублей в год То есть Чтобы с хранением монет в ячейке на ноль выйти, нужно минимум инвестировать 100 тысяч рублей Чтобы отбить затраты на хранение вот. Ну и деньги любят тишину, то есть монеты это в основном теневой источник Потому что государство никак не контролирует. То есть если все ваши счета, депозиты, металлические, эти, обезличенные металлические счета, все квартиры, то есть они для государства видны, вы с этого платите налоги, то при покупке монеты ваш капитал просто для государства потерялся. Вы его положили в сейф, и государство не знает, где оно хранится, у кого хранится, то есть куда вы это дели. Соответственно, вопросов к вам никаких не возникает. С этого налоги никакие не платятся. Если вы монету храните ну, после покупки более чем три года, то даже ндфл не платится Избавлены монеты от ндфл вот как раз таки про хранение монет в банковской ячейке. то есть но ну, опять же вот, риски даже в банке хранить ячейки то есть э, кто его знает там, кто заходит в эти камеры хранения то есть потом несколько будет спрашивать если что то не так пойдет то есть никто не знает что вы там храните соответственно если какой то недопропорядочный банк будет то в случае утеря Взыскать вы с этого уже ничто не сможете. Вот. Ну, виды стратегии инвестирования. То есть можно купить и держать. Это строк стратегии 5-10 лет. Соответственно, мы покупаем и диверсифицируем пакет, э, инвест-портфель монетный вот. ну, в небольших объемах. ну И смотрим уже то есть, на, потенциал, на потенциал роста. То есть минимальный, даже если мы берем просто металл, как видно ну, в долгосрочной перспективе, то есть золото растет на 8% в год. То есть минимум 8% годовых мы делаем. То есть как минимум мы сохраняем. Если мы покупаем памятные монеты, то по доходности, соответственно, будет доходность выше. То есть э, краткосрочный такой ну, нежелательный э, э, вид стратегии – это купить, поддержать и продать. То есть, ну, здесь лучше даже сочетать э, длинные и короткие позиции. То есть э, если монета хорошо растет, то, соответственно, мы ее оставляем. Если монета… Э, показывает плохой рост, то мы от нее просто избавляемся и, соответственно, уравниваем свои риски от инвестиций. Вот. Следующая стратегия – это спекулянт, но ей пользоваться уже нужно только с большим опытом. То есть мы скупаем просто все хорошие варианты дешевые и перепродаем. Но тут квалификация нужна. Ну и стратегия коллекционера – это просто инвестировать в свое хобби, то есть собирать какую-то коллекцию драгоценных монет ну и получать от этого удовольствие. Вот. Ну по плюсам инвестирования. То есть это консервативная э, стратегия инвестирования с очень низкими рисками. То есть меньше рисков, ну не знаю, еще поискать. То есть если при покупке, ну хотя тоже риски есть э, в любых <coughs> инвестициях. Соответственно, это личные риски инвестора, так называемые. Ну лучший по соотношению риск-доходность инвестиций в долгую. Вот. Э, золото, оно... Там, тысячелетие являлось универсальной мерой стоимости еще не было в истории такого э, периода когда золото обесценилось соответственно то есть и предки наши инвестировали в золото и все сильнейшие экономики мира э, крупные государства свои золотовалютные запасы сейчас наращивают металлы не подвержены коррозию соответственно можно это э, с хранением вопросов то не возникнет то есть э, там, никакой ржавчины не пойдет монета там в пыль не превратится то есть золотоную и через тысячу лет будет золото. Ну вот, э, из особенностей, что золото любит плохие новости. Вот Буквально две недели назад золото скакануло с 2350 рублей до 2650 рублей на фоне того, что ну, США начали вводить санкции против Китая. Вот эта торговая война так называемая, соответственно, э, инвесторы почувствовали угрозу какую-то и начали вот э, золото скупать. И буквально там за два дня золото выросло на 300 рублей. То есть по плюсам еще, то есть глобальный рынок сбыта, то есть золото, оно во всем мире популярно, то есть и продать его, даже если у нас не получится, то в любой другой стране мира, где более-менее все хорошо, то есть реализовать получится. Нет НДС, в отличие от слитков, то есть при продаже, и низкий порог входа в инвестирование. То есть монетки, там можно начать, там и 2000 рублей монеты стоят, ну, соответственно, очень низкий порог входа. То есть если квартиру покупать, то нужен капитал какой-то, то, соответственно, на монеты он минимальный. Ну, по минусам. Не обладает сверхвысокой ликвидностью. Это вот про памятные монеты. То есть их нужно где-то будет реализовывать. То есть инвестиционные монеты мы можем принести и отдать по металлу. А с памятными надо будет уже то есть, либо обращаться к профессионалам своего дела, либо самим заниматься этим. Вот. но ну, требует специального места для хранения. Соответственно, ну, все дома деньги хранят. То есть кто в сейфе, кто где-то в книжку прячет там, кто еще как хранит. Вот, то есть тут э, э, с монетами, конечно, оно и по объему больше занимает. Ну, наличие поделок на рынке и э, присутствие личного риска инвестора, то есть теоретически возможна такая ситуация, когда и золото обесценится. Но то есть это нужно что, что такое, чтобы произошло? Сегодня и про недвижимость мы общались тут, и про фондовый рынок, и про депозиты, и про бизнес. Вот, ну Можно сравнить то есть, по доходности, по рискам, по требуемой квалификации инвестора, и по времени управления активом, и по размеру капитала. То есть если мы инвестируем в недвижимость, то, соответственно, то есть, нужно и найти кого-то. То есть если мы посуточно сдаем, вот как спикеры до меня рассказывали, то, соответственно, этим нужно заниматься. Либо вы сами этим занимаетесь, то есть это такой пассивный доход, но все-таки на месте сидеть-то, как говорится, так, простите за французский, на попе ровно-то не посидишь, тоже надо двигаться как-то. Вот, то есть этим надо заниматься. На фондовом рынке просто и риски большие, и квалификация нужна просто ну, запредельная, то есть этим нужно постоянно заниматься. Ну и, и времени на это тратится тоже там колоссальное количество. По фондовому рынку, по облигациям, то есть тут нужно просто капитал довольно-таки большой. То есть я, насколько помню, там от миллиона начинаются покупка облигаций. То есть ну, по депозиту, в банковский, банковский депозит, это понятно, что ставка по депозиту очень маленькая. Но ну, По бизнесу здесь большие доходы, но очень большие риски. То есть бизнес свой кому-то не оставишь, то есть им нужно постоянно заниматься. А по монетам, соответственно, мы просто покупаем доходность, какая-никакая есть. Рисков как таковых, ну таких прям очевидных нету, То есть присутствуют, конечно, риски, но минимальные. Вот. Ну и времени для управления активом никакое не нужно. То есть положил в сейф и забыл, либо закопал. По промокоду скидку на все услуги 10% предоставлю. Можно готовый инвестпортфель портфель под ключ сделать. Можно, так сказать, просто проконсультироваться по поводу инвестирования в драгметаллы. металлы Тут, ну неважно в каком виде, хоть в монете, хоть там, в слитки, хоть в ювелирку, но в ювелирку тоже как бы вкладывать. Пока... Металл вырастет до тех э, объемов, чтобы закрыть стоимость работы. То есть пройдет там, не одно десятилетие. Вот. Ну, спасибо за внимание.